привет друзья хочу такой маленький ролик снять короче смотрю у меня на пасеке появились шершни и очень много смотрю прям летают между нуклеусов начал я искать по двору где же они у меня гнездятся и вот за забором у меня дерево как я не обращал внимания, не знаю а это пошел яблочко сорвать, вернее, съесть. И смотрю, а тут лед такой. Смотрите, что творится. Капец, они нашли гнездо. Бляха, я еще голый. Ну как голый. Смотрите, какое гнездо. Отсюда и вот они залепили. Смотрите. Бой здоровый! Аж страшно! Их тут немерено! Гнездо... Гнездо аж гудит! И он, смотрите, прилетает! Не... Вау, а страшно! Капец! А я голый вообще вот! Голый пришел, в загораю! Я мужчина! Хоть куда! Полный мресь сил. А тут А тут такие звери, нифига себе зверье. Короче, наверное, надо покупать Дефлофос и травить их. Считаю до трех. А потом как дам больно! Можно было бензинчиком, но дерево жалко. Смотрите, прилетают по три 4 штуки. Хотелось бы показать поближе. О, какая отвратительная рожа. Вау, надо мной. Капец. Смотрите, джу -джу, прилетают самолеты такие. Нифига себе. Ну, короче, друзья. Вот они. Зверье. Я называю их зверье. Просто я смотрю, сижу в беседке, смотрю, понесла или понес пчелку мою. Вылетает он. Ну, короче, видео такое ни о чем, а шерсти это тоже насекомые, они тоже нужны в природе Не знаю, конечно, зачем они нужны Ну, интенсивный лед у них, капец, лучше, чем у пчел На данный момент Сегодня 16 августа Бл*** А извините за выражение Ко, ко мне пристает уже Короче, там получается гнездо Отсюда и вот отсюда Они его залепили Короче, текаю я. надо вечером будет их одеваться. Блин, там аж гудит, там все в дупле. Короче, буду травить. Так что вот такие, друзья, дела у нас. У меня на пасеке не очень хорошие. А я думаю, откуда они взялись. Опа! а вот мой охранник привет рой Хе. купил доску кстати друзья классная доска Улить буду делать ну ладно видео не о доске видео о том что надо мочить этих зверьей зверьё это ладно друзья с вами был иван фабро не знаю покажу я вам или нет может и покажу, когда куплю дифлофос, покажу, как я их там буду травить. Но их надо, насколько я понимаю, травить будет вечером, поздно, чтобы они слетелись и потом закрыть их решеткой и травануть. А вот мои дедушка с бабушкой встречают гостей на пасеке. Все, друзья, ставьте лайки, шерстнем дизлайки, до новых встреч, пока!